Thank you. ветра ты приходишь в жизнь мою, притворяя рассвет, ты ко мне. Стрисается земля а От глаза твоего Разверзается море а От глаза твоего Расступается тьма Но ко мне ты говоришь В тихом веянии ветра Ты приходишь в жизнь мою творя я рассвет, ты ко мне давай говор... Господь, говори, мой, говори, мой, говори ко мне, мой Господь.